Добрый вечер, уважаемые друзья, добрый вечер, уважаемые форсажевцы. У нас сегодня понедельник, и на часах моего компьютера 7 часов 2 минуты. Дал вам чуть-чуть, чтобы вы разогнались, бегали за своими ручками и тетрадками. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь, как меня видно, как меня слышно. Да, привет, привет всем. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если все хорошо работает. Ага, все, вижу, прекрасно. Наш форсаж, как всегда, на высоте, картинка хорошая. Ну и, друзья, вы все сегодня читали тему нашего тренинга, мы сегодня да, вот с нашим замечательным партнером Евгением Поляковым ä, вам покажем ä, такой мастер-класс, чтобы вы понимали в действии, как это все происходит. Вот. Но, конечно же, давайте мы сделаем таким образом. Мы, конечно, традицию нашу нарушать не будем, само собой. Хотелось в первую очередь поздравить тех партнеров, которые начали бизнес на прошлой неделе, либо вот за выходные, либо кто-то сегодня, потому что на самом деле не успеваешь просто сейчас после переформирования чатов следить за тем, что происходит, потому что очень много поздравлений. Когда это раньше было по чатам разбросано, как-то так не очень сильно было видно. А сейчас, когда все в одном чате, это, конечно, ты понимаешь, что такое форсаж, ты понимаешь, что такое сила, и ты понимаешь, что такое сила команды. Вот это очень важно. Друзья, я сейчас тогда очищу... Привет-привет, Леонид. Батуми тоже привет из Беларуси. Так, я тогда очищаю чат. Друзья, давайте тогда... Сделаем так, напишите, пожалуйста, фамилию и имя вашего спонсора, то есть того человека, который вас пригласил в бизнес, а мы вас сейчас поздравим все вместе нашим большим э, форсажем и, в принципе, вас все услышат, чтобы мы знали наших героев. Так, я вижу, Алексей написал э, уже пример, спасибо, Алексей. Так, пишем, ребят, давайте только быстренько, для того, чтобы мы с вами время сэкономили, на самом деле, очень такая серьезная ответственная работа сегодня нам предстоит. Значит, читаю, Светлана Андреева, Нелли Лапина, Надежда Густинович, Рига, спонсор Светлана Андреева, так, Светлана Андреева, молодец. Так, Мирас и Айна э, Ижмухаметовы, Эдуард Гринько, угу. так, Александр и Марина Азимов, Туркова Наталья. Сколько у нас много, ребят, вы, короче, решили сегодня весь эфир занять поздравлениями. Татьяна, Татьяна Хим, Савельева Светлана, Дмитрий, э, Дмитрий э, Сотниченко, Наталья Туркова. Так, Татьяна Брылева, Сергей Шутро, Дмитрий Красников, так, Сергей Шутро, Кира Атаева, Денис, ага, я так понимаю, все, я понял, Денис Нестеров, сам спонсор написал, к примеру, Оставчук Евелина, Лана Реймс, так, еще раз Дмитрий написал, так, МЗИА, ребят, если ага не, не понимаю, что написано. Чуть -чуть. Пишите более так понятно, разборчиво, чтобы я понимал. Наталья Рыжкова, спонсор Эмирас и Айна Ишмухаметовы, Нзия, э, если ошибаюсь, кер, Кереси Лидзе, э, но ну, только не пойму, кто спонсор. Так, Гаврилюк Светлана, Гаврилюк Светлана и, я так понимаю, Нелли Лапина спонсор. Ну и, ребят, заканчиваю тогда, Александр и Наталья Ховалкины, Светлана Кузнецова. Друзья, вот это я понимаю, прошлая неделя прошла на высоте на самом деле, потому что столько фамилий я давно уже не читал, заставили меня чуть-чуть попотеть. Вот, Друзья, ну я вас всех поздравляю, потому что... На самом деле вы пришли за отличными спонсорами, все фамилии на слуху, все фамилии достаточно такие звучные, и мы да, о них знаем. В следующий раз, я уверен, еще больше будет людей на следующем тренинге. Поэтому, друзья, слушайте, самое главное то, что говорит вам ваш спонсор, следуйте четко той системе, которая у нас есть. Ну и в любом случае у вас все получится, потому что... С теми изменениями, и с той системой, с которой мы сейчас работаем, в принципе, не преуспеть, это просто невозможно. Друзья, значит советую сейчас приготовить вам обязательно листочки, либо тетрадки какие-то, в которых вы постоянно делаете записи, и фиксировать тот алгоритм, который мы сегодня будем использовать. Мы будем с вами работать вживую, мы чуть-чуть так это поиграем. Я буду в роли того человека, который в поиске. То есть я вот нахожусь в поиске. Евгений это уже действующий партнер компании NGNS Global. И, в принципе, да, вот я тот человек, которого, которому надоело там то, что он сейчас имеет. Он сейчас, да, вот через интернет ищет какой-то доход, потому что, ну, 3,5 года назад именно так и происходило. Я искал там какой-то заработок в интернете и, в принципе, там была даже такая ситуация, что несколько раз там попадал какие на какие-то сайты, которые ну, на самом деле были хайп-проектами. Это меня, так знаете, чуть-чуть уже на начальном этапе, чуть-чуть негатива поддало по отношению к интернету, однако я не останавливался и, конечно же, в один прекрасный момент на меня вышел мой спонсор. Да, вот, в социальных сетях, и, в принципе, это позволило мне прийти в этот бизнес. но ну, Мы с вами представим так, что э, я, например, человек, который еще не является партнером GNS Global, вот я только в поиске, и мне сейчас интересна любая возможность, которую сейчас предлагают в интернете. Я вам сейчас включу, за, э, включу э, показ своего экрана, обязательно э, попрошу, чтобы вы мне дали обратную связь, чтобы... Понимать, что меня видно, что экран видно и слышно. Ребят, поставьте, пожалуйста, плюсики. Есть ли демонстрация экрана? Угу. Все, значит, мы начинаем. Обязательно следите за теми действиями, которые я сейчас буду делать. Сейчас, секундочку. Значит, смотрите. Ну, вы все знаете, что у нас есть такой вот лендинг, на который попадают все люди, которые находятся в поиске. Ну вот, ну и я вот по рекламе где-то, например, либо вот что-то просматривал и увидел такую ссылочку на инновационный метод заработка в интернете. То есть я, в принципе, увидел какую-то такую интересную страницу и вот тут почитал, хотите зарабатывать в интернете, но терпите неудачу. Ну и да, вот, меня это зацепило. Потом я посмотрел э, тренинг, который находится на лендинговой странице, в принципе, увидел, что обычные люди зарабатывают деньги, и когда-то это были люди разных социальных статусов, и на данный момент, э, да, вот эти люди являются уже партнерами какой-то компании, какого-то бизнеса, да, вот здесь ничего на лендинговой странице еще пока не открывается, я понимаю, что... Да, очень интересная система, потому что есть команда профессионалов, есть система, ну и в принципе делать это легко и просто. Вот. И самое главное, что меня еще цепляет, что эта система уже проверена, потому что порядка 10 лет благодаря этой системе люди зарабатывают в интернете. Я читаю, читаю отзывы. Вижу, что мне нужно сделать четкий алгоритм, что мне нужно заполнить форму и нажать кнопку ⁇ Узнать больше ⁇ получить контакты вашего куратора, связаться с ним, потом ознакомиться с системой, пройти определенное какое-то обучение, получить, очень интересно, да, получить от нас множество людей, готовых начать бизнес и зарабатывать деньги уже в первый месяц. Вот. Ну и вот внизу я вижу еще... К тому же определенные такие чеки, то есть я вижу, что люди реально здесь зарабатывают. Также меня еще цепляет то, что система работает с разными платежными инструментами. Что я делаю? Я прочитал, я понимаю, что мне нужно ввести свой номер телефона. Я ввожу номер телефона и нажимаю кнопочку «Узнать больше». Здесь мне показывает система, что вы указали такой-то телефон. Если, например, я вижу, что телефон, я где-то ошибся, я могу нажать кнопочку исправить и, в принципе, исправить этот телефон. Я нажимаю кнопочку Получить код. Пошел отсчет. Значит, жду на свой мобильный телефон код. Вот, он сразу же пришел. Ввожу Два... его сюда. Моментально, буквально 2 секунды, код пришел. Супер работает система SMS, сразу пришла СМС, и написано, что пришло все от форсажа. Я нажимаю кнопочку «Продолжить», обязательно здесь представляюсь, ой, наоборот, нажимаю кнопочку «Продолжить». Здесь можно выбрать, смотрите, значит, ребят, есть два варианта. Если пригласил друг, я, значит, могу нажать кнопочку «Пригласил друг». Если я пришел самостоятельно, в данной ситуации я самостоятельно, я попадаю в короткую очередь, то есть я попадаю к кому-то из партнеров, которые проплатили, например, трафик, да, то есть люди, которые, ну, могу попасть к любому куратору. Но для того, чтобы мне сейчас не попасть к любому куратору, мы используем функцию «Пригласил друг», да, то есть я должен обязательно попасть Именно к Евгению Полякову. Сейчас, секундочку, мы посмотрим его номер. Я сюда вставляю номер Евгения Полякова. Вот он у нас вставился. Так, проверим. что-то Так, секундочку, давайте, наверное, я сделаю, напишу плюс 375, плюс 375, 25. 25 914 904 ой что-то не печатает Это, так подвисла у меня секундочку 114 85 16 85 16 и нажимаю отправить о-ля-ля, что мы видим? Мой куратор Евгений Поляков, да, вот я попал к Евгению Полякову, и я попадаю на так называемую страницу welcome, да, то есть страница, которая, в принципе, сделана так, чтобы человек уже получил какую-то определенную информацию. Значит, что я вижу? У меня здесь написано, для получения доступа к бизнес-модели вам необходимо связаться с вашим куратором, позвонить ему на мобильный или набрать в скайпе. Все, я ознакомлюсь. Потом я медленно, да, вот так вот, просматриваю вниз и вижу, что доступ к эксклюзивной аудиозаписи 20 минут с миллионером. И здесь написано, что я должен запустить свой логин скайпа. Я пишу свой логин скайпа, нажимаю ОК. Что происходит? Запускается автоматически запись. Вот она пошла, ну я ее поставлю на паузу, я могу прослушать вот эту аудиозапись. Видите, здесь вот написано, осталось менее 18 секунд. То есть это такой таймер запустился. Значит, потом, что я читаю дальше? Я читаю, что для того мне нужно получить подарок, выполнив задание на странице бизнес-модель. То есть я нажимаю вот эту кнопочку бизнес-модель и могу уже выполнить задание. Но э, к этому сейчас вернемся позже. Значит, смотрите, здесь снизу я вижу видео, в котором я могу послушать вот Александру и Александра мне расскажет в принципе, да, то есть где что находится. Я могу с ее слов, могу посмотреть статистику роста команды, то есть я захожу в общую статистику и могу посмотреть насколько форсаж, да, на данный момент как он ну, раскручен и какая у него конверсия. Очень хорошая, да, вот я вижу так вот, по сравнению там с июлем 2016 сентябрю, сентябрем, то октябрь, ноябрь и декабрь, начало декабря уже дает очень серьезную конверсию. То есть я понимаю, ага, Значит, это все работает. Потом я могу зайти в свой профиль. Ну, и здесь вот, возможно, что-то, да, там, заполнить какие-то свои данные, могу написать страну, город, свой mail и сохранить. Ну, мы вернемся на страницу Welcome. Что я делаю? Я делаю, когда я вот это все посмотрел. Я могу уже нажать кнопочку «Запрос доступа к бизнес-модели», то есть мне нравится, мне нравится, как это все работает. Тем более слева я вижу номера своего куратора, я могу написать Евгению на mail, либо связаться на, да, по скайпу, видите, все активное. Просто если я сейчас нажму, то, может быть, не перейдет, потому что мы с Евгением на скайпе. Либо нажать вот на этот номер телефона и тем самым, либо его скопировать и сразу позвонить, да, связаться со своим куратором. Ну, что я делаю? Я нажимаю кнопочку Запрос доступа к бизнес-модели. Есть. Окей. Сейчас страничка. Все. Видите, обновилась. И мы видим, что ожидайте решения куратора. Все, то есть я готов дальше пройти, то есть я жду, когда со мной свяжется Евгений. Давайте сейчас перед тем, как вот мы к этому перейдем, я хотел бы, конечно, чтобы вы дали мне обратную связь. Ребят, видно все хорошо, все нормально? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Все, вижу, все работает. Хорошо, друзья, все, значит, я отправил запрос, теперь передаю слово своему куратору. Жень, тебе слово. Ага, привет, привет. Ребят, как меня слышно? Дайте мне тоже обратную связь, чтобы я понимал, потому что мы с Сергеем сейчас на скайпе, вот, и от Сергея идет трансляция. Угу, все нормально. Ага, все, спасибо большое. Значит, смотрите, ребят, да. Как только человек зарегистрировался у вас в рабочей тетраточке, у вас появляется вот здесь, ну я думаю, что мой экран виден, да, у вас появляется здесь контакты вашего человека, вот Сергей Шутро, соответственно, номер, скайп, если он оставил, да, там, чтобы посмотреть 20-минутное видео с миллионером, соответственно, пароль, дата регистрации и так далее. Здесь же можно заметочку оставить. Вначале здесь будет у вас цифра 0, но после того, как человек значит, запросит доступ к бизнес-модели, появляется 2. И написано откройте доступ к странице с бизнес-моделью». В принципе, я могу сейчас уже открыть, но я этого ни в коем случае не буду делать до тех пор, пока я лично не познакомлюсь с человеком. Вот здесь есть такая кнопочка «Скрипт». Значит, заходим в эту кнопочку, я вот ее открыл, видите, в новом окне. И здесь у меня написано, что перед тем, как общаться с кандидатом, необходимо обязательно изучить пошаговый алгоритм действий можно опять-таки его открыть в новом окне, и вот здесь появляется такой вот пошаговый алгоритм, где все достаточно подробно рассказано, каким образом нужно будет действовать пошагово. Сегодня буквально Анна Мещерякова, спасибо ей огромное, значит, подготовила для нас новый, более подробный алгоритм. Здесь гораздо лучше, гораздо детально расписано, что и как нужно делать, она скинула этот алгоритм в наши чаты, скиднула видео, каким образом пользоваться. Здесь же, в этом же алгоритме, будут поздравления на, на буквально все случаи жизни, друзья. И, ну, я думаю, что буквально вот сегодня-завтра мы поставим именно вот этот вот алгоритм, который подготовила Анна, уже сюда, вот в нашу систему, чтобы вы сразу могли его с нашего форсажа зайти, открыть, почитать, посмотреть, на, как, на какой стадии находится ваш человек, добавить его, допустим, ваш чат поздравить с стартовым ракетом и так далее значит прежде чем вообще ребят начинать работать необходимо конечно же хотя бы минимально хотя бы один раз прочитать и сам рабочий скрипт и сам значит рабочий алгоритм чтобы вы четко понимали что в принципе вас ожидает какие действия от вас будут требоваться. Значит, пойдем дальше. Значит, Я вижу, что, в принципе, мой кандидат, который пришел с рекламы откуда-то, да, которого зовут Сергей Шутро, он запрашивает, запрашивает доступ к бизнес-модели. Значит, моя задача, прежде чем дать ему доступ, вначале нужно будет с ним созвониться, познакомиться и вывести этого человека на Skype, там, либо на Viber, либо на WhatsApp. Значит, я смотрю, откуда он мне звонит. Если я вижу, что этот номер внутри страны, если это белорусский номер, я сам тоже живу с Беларуси, естественно, мне будет гораздо проще просто позвонить с мобильного телефона. Если же здесь идет какой-то заграничный номер, да, там, допустим, российский или еще откуда-то есть замечательная программка, называется mail Сергей Шатро не так давно сделал специальное видео, где достаточно подробно объясняется, каким образом пользуется этой програмкой вот каким образом значит пополнить баланс и ее использовать программа замечательна особенно для звонков вот в Россию в Украину в Казахстан и в другие страны вот здесь вот можно посмотреть стоимость звонков вот, но в целом связь очень хорошая и очень дешевая значит если бы Сергей был с России я бы здесь просто набрал бы его номер скопировал бы да вот отсюда Открываем mail и, соответственно, вставляем, да, то есть, ну и делаем, соответственно, набор. Но поскольку Сергей, значит, живет в Беларуси, я ему буду звонить с мобильного телефона, вот, но, значит, опустим, вернее, мы с вами немного эту деталь. Представим, что я прямо сейчас, вот, значит, набрал Сергея на его мобильный телефон, чтобы нам просто никуда уже не перескакивать, да, ну и начинаю, соответственно, с ним общение. Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Евгений, я сам из Беларуси, из города Минска. Скажите, удобно вам сейчас разговаривать? Да, здравствуйте, Евгений, конечно. Отлично. Значит, я вижу, что вы искали заработок через интернет. Скажите, для вас это сейчас актуально? Да, конечно, да, Евгений. Да, актуально. Отлично. В таком случае я предлагаю нам с вами встретиться в скайпе, обсудить все детали возможного сотрудничества. Разумеется, все покажу и расскажу. Скажите, вам когда удобнее? Будет созвониться в скайпе сегодня или завтра? Ну, давайте сегодня. Сегодня. Отлично. Какой у вас логин скайпа, скажите? Я давайте, Приняем. записывайте, хорошо. Слушаю. Серж. Угу. 13. 3 1 1-3. 6, 6 1 то есть... Вот так вот я вел, получается, нашли Сергея и добавили. Отлично, значит, давайте тогда, в принципе, прямо сейчас озвонимся по скайпу. Давайте, хорошо. Вот, значит, взяли, получается, у человека скайп, причем обратите внимание, что если у человека нет скайпа, в принципе, это же можно сделать и по вайберу, и по WhatsApp. Да, то есть, в принципе, особого значения не имеет даже. И обратите внимание, друзья, да, что все, что я говорил... Только что это уже прописано здесь в скрипте. То есть вам даже, в принципе, ничего не нужно выдумывать. Просто прочитали этот текст, созвонились с человеком, познакомились. Далее, значит, мы созвонимся с нашим кандидатом уже в скайпе. И, соответственно, открываем следующий скрипт знакомства. Здравствуйте, Сергей. Как меня слышно? Здравствуйте, Евгений. Отлично. Прекрасно. Скажите, у вас сейчас будет минут 30 времени, чтобы разобраться в теме? Да, да, обладаю. Прекрасно. Значит, предлагаю тогда следующий план общения. Для начала мы, конечно же, познакомимся. После этого я покажу немного нашу систему, далее дам информацию о компании. И если вас все устроит, то заключим контракт, и вы, соответственно, приступите к четырехдневному обучению. Уверен, что мы так сможем найти, скажем так, общие точки соприкосновения. Скажите, Сергей, а такой план вас устраивает? Да, Евгений, превосходный план. Отлично. Как вообще удобнее общаться? На «ты», на «вы». Конечно, Жень, давай на «ты». Ну, мне тоже будет удобнее немножко на «ты». Ну, смотри, Сергей, давай тогда немного расскажу для начала о себе. Вот, небольшую, скажем так, свою историю. Значит, я учился здесь в Минске в технологическом университете. Знаешь, наверное, вот на вокзале у нас здесь. Да, да, да конечно. Знаю. Угу. Вот. Ну, в дипломе написано инженер-химик-технолог. Соответственно, после получения профессии решил попробовать, ну, что такое работа по найму, что такое работа на заводе. Устроился на белые медпрепараты. Таблетки наверняка покупал наши когда-то, да? Да, и было такое дело. Вот, вот. И, значит, два с половиной года отработал там. Был определенный карьерный рост, но в какой-то момент я просто понял, что работа по найму – это совершенно не мое, и, ну, и стал, соответственно, искать какие-то другие варианты. То есть я видел, что сегодня все тенденции в интернете, что, в принципе, ну, уже достаточно большое количество людей, скажем так, могут себе позволить работать дома или с любого другого места, где есть доступ к интернету. И, ну, и всегда, соответственно, хотелось работать вот именно удаленно, чтобы ты не был привязан к какой-то точке. И, собственно, однажды я вот э, наткнулся на систему «Форсаж», ровно как и ты сегодня, я ее внимательно изучил и понял, что это именно то, что я искал. Вот. Ну, вот это, в принципе, моя, скажем так, небольшая история. Ну, а сейчас, mm -hmm. Сергей, я задам тебе буквально парочку вопросов, хорошо? Хорошо. Да. Отлично. Где ты сам вообще проживаешь? Э -э Беларусь, город Могилев. Беларусь, Могилев. Хорошо. Ну, я себя буду записывать uh -huh. в блокбасе, чтобы не забыть. Uh -huh. а, скажи еще, Сергей, кто вот в твоей семье вообще принимает решение? Ты или, может быть, там с супругой, ну я вообще почему спрашиваю, потому что бывает такое, что вот э, человеку все покажешь, а он потом говорит, что нужно посоветоваться там с супругой, с мамой, там с папой или еще с кем-то самостоятельно ничего сказать ты и не может толком. Ну я я принимаю, то есть, ну как бы... Да, да, конечно. Да. Ну, раз, ну э, раз принимаешь сам, тогда двигаемся дальше. Э, скажи, Сергей, вот э, чем ты сейчас вообще зарабатываешь на жизнь? Ну, я военнослужащий на данный момент, вот, служу в армии, уже контракт скоро заканчивается, ну, и вот сейчас подыскиваю, хочу уволиться. То есть это основной мой источник дохода, в принципе, ну, где-то 300, 300 долларов я зарабатываю. Ну, немного, конечно, я, я понял. А почему, Сергей, заработок именно через интернет стал искать? Ну, потому что у меня всегда было такое понимание, что, ну, всегда была такая, знаешь, Какое-то такое, как сказать, стремление, наверное, или тяга к интернету. Вот я просто, есть у меня несколько знакомых, которые в интернете очень хорошо поднялись. И, в принципе, меня это тоже очень хорошо интересует, и я бы хотел тоже что-то попробовать. То есть, посмотреть. И, во-первых, конечно же, я такой человек, знаешь, еще люблю очень свободу. То есть мне нравится путешествовать, мне нравится ездить в другие страны, но ну, а моя работа, то есть служба в армии, она мне это не дает. Поэтому э, я хочу э, да, вот жить там где, э, там, где мне нравится, и в принципе вести бизнес только в интернете, для того, чтобы я был мобильным. Я тебя услышал. Ну, в принципе, у меня была аналогичная ситуация. Действительно, если работаешь сегодня по найму, особенно где-то вот в Беларуси, да то, э, как во-первых, нету никакой стабильности, то есть тебя могут всегда там и сократить, уволить, если что-то пойдет не так, да? Ну, конечно. Да, ничем, как бы, сейчас найти нормальную работу с нормальной зарплатой почти невозможно. Да, согласен. У вот. еще плюс три э, кредита у меня висит. Поэтому я начал понимать, что, ну, если я просто поменяю работу, то в моей жизни ничего не поменяется. Какие-то другие варианты. Да, да вот поэтому хорошо, Сергей. Скажи: вот ты давно вообще ищешь, скажем так, варианты заработка через интернет? Ну где-то порядка, наверное, трех месяцев. Примерно три месяца. вот э, за это время, то, что ты искал, ты уже что-нибудь пробовал. Э, Где-нибудь, возможно, уже удалось тебе э, что-то заработать. Ну, попытки были, но как-то так попадал ну, так называемый хайп-проект. Ничего там, ну, ни копейки, в принципе, не заработал. Ну, когда-то, да, когда-то давно пробовал э, там на серфинге что-то делать, ну там копейки там на мобильный телефон. Потом забросил, понял, что очень много времени на это трачу. Но три месяца это еще такой достаточно маленький срок, я просто знаю людей, которые там бывают год, два или три, вот так вот бегают где-то по непонятным проектам и просто теряют деньги и время. Ну да, согласен, у меня тоже есть такие знакомые. Тебе еще повезло, на самом деле значительно сэкономил время. Скажи, Сергей, ты читаешь какие-нибудь книги по саморазвитию, по бизнесу, там, по личностному росту? Ну, как бы художественную литературу. Художественно, я понял. Uh -huh. uh, хорошо, следующий вопрос, вот скажи, сколько ты времени готов uh, уделять своему новому делу uh, ежедневно? Mm -hmm, ну, вот где-то 10... часа 4-5. 4-5 часов, в принципе, uh -huh. есть свободное время. Да, да, да. Помечу да. да. себя? Если только, конечно, вечернее, пока еще служу, в принципе, вечером могу. Ну, это самое удачное время для бизнеса, скажу ну, да. сразу. Хорошо, Сергей, а сколько вот в месяц ты а, хотел бы получать денег? или, ну, соответственно, примерно 4-5 часов в день, которые у тебя есть? Ну, где-то 300-500 долларов дополнительно. 300-500 долларов, хорошо, хорошо. А, ну, а готов обучаться? Да, конечно, всегда да, готов. Да, да, конечно. Ну, отлично. К тому же обучение у нас, в принципе, бесплатно для тех, кто заключил здесь контракт. Отлично. Окей, значит, смотри, Сергей, я тебе сейчас скину небольшое список из, скажем так, самых основных э, э, потребностей. Я хочу, чтобы ты внимательно сейчас почитал, внимательно изучил и сказал, скажем так, что для тебя э, наиболее важно будет на, на данном этапе. Да? Uh -huh. вот. Это, в принципе, последнее, что мне необходимо знать, чтобы обеспечить э, твое движение к результату. Я тебе тогда прямо в скайпе вот сейчас избавлю. Давай. Вот Держи. Так, вижу, да. Дополнительный доход, желание приобрести, развитие своего бизнеса, увеличение свободного времени стремление к личностному желанию помогать а один пункт только мы выбирать да Ну, я думаю можно там два ага я понял но в первую очередь это конечно же так как еще пока служу это дополнительный доход mm -hmm. потом конечно увеличение свободного времени стремление mm -hmm. к личностному mm -hmm. да стремление к личностному совершенствованию ну и конечно mm -hmm. же развитие потом уже своего бизнеса развития бизнеса. Хорошо, я тебя понял. Интересный достаточно пункты у меня, в принципе, похожее, скажем так, стремление, похожее желание. Mm -hmm. Значит, подведем небольшой итог. Значит, если я правильно тебя понял, сейчас у тебя есть примерно 4-5 часов свободного времени, которого ты готов уделять новому делу и, скажем так, при этом ты хотел бы зарабатывать 300-500 долларов, правильно? Да, да, все верно, Евгений. Отлично, отлично. Ну, значит, сейчас на самом деле очень много людей в интернете, которые хотят, вот, скажем так, работать, зарабатывать какие-то дополнительные денежки, тем более работы удаленно. Работая через интернет, это сегодня очень актуально, очень модно. вот. И именно поэтому мы сделали сделали нашу систему, которая позволяет нам, в принципе, достигать вот таких вот результатов. В начальном этапе 300-500 долларов, трачу в день примерно 4-5 часов, это более чем реально. вот. И основное преимущество, в принципе, нашей системы, это то, чем мы сегодня э, очень выгодно отличаемся от большинства систем и большинства других проектов, которые есть вообще в интернете, это то, что сама система «Форсаж» дает нам уже готовых э, к бизнесу людей. Потому что сам прекрасно понимаешь, да, что в одиночку сейчас заработать большие деньги в принципе невозможно. Именно uh -huh. Поэтому мы э, работаем командой, и, соответственно, каждый человек в нашей команде он получает уже готовых к сотрудничеству людей. Каждый. А это значит, что э, товарооборот нашей команды растет, ну и ты, соответственно, зарабатываешь здесь деньги. Вот, значит, э, смотри, Сергей, э, сделай теперь следующее. Я хочу, чтобы ты запросил, э, отправил запрос к э, бизнес модели Или тоже это сделал? Да, я уже сделал. Ну, отлично. Значит, э, я тогда сейчас сделаю тебе подтверждение. Сейчас найду тебя в своей рабочей тетрадочке. Uh -huh. Uh -huh. Вот я тебя вижу. Открываю тебе замочек, все, значит, обнови свою страницу, и у тебя там будет загрузиться следующая страничка. Вначале посмотри видео, там будет небольшое у тебя, и обязательно прочитай весь, весь текст, который у тебя будет на той страничке. И где-то минут через 30, примерно 8 часов, мы с тобой снова созвонимся и пойдем уже дальше, хорошо? Да, Евгений, хорошо. Все, договорились. Спасибо. И Ребят, да, да. Ребят, смотрите, значит, видите слева, как только я обновил страницу, у меня сразу слева появился раздел бизнес-модель. Вот, то есть я его нажал. Обязательно старайтесь тоже человеку об этом говорить, чтобы он понимал, что это слева находится. Обязательно человек должен понимать, что вот все слова, где, например, написано ⁇ Внимание ⁇ чтобы он вот это все изучил, почему мы ему даем 30 минут. Вы знаете, что презентация в среднем идет 12 минут. Вот, он ее запускает. 12.39, и, в принципе, может ее послушать, посмотреть. Обязательно, чтобы он э, понимал, видите, э, обязательно, чтобы, ну, это уже я сам читаю, э, с, здесь написано, да, что смотрите это видео до конца, и вы узнаете, что необходимо для заключения контракта, который откроет доступ к четырехдневной обучающей программе в нашей системе. Значит, мы смотрим, что здесь вот есть э, сравнение, да, Вот две упаковочки у нас здесь, но ну, вот это мы не будем останавливаться, вот, обязательно человек изучает. Значит, и здесь вот он понимает, что за скорость принятия решения регистрацию контракта в срок до 24 часов с момента получения доступа к этой странице, он может получить в подарок в гарантированно. Четыре саше или две европейские, европейские упаковки. То есть вот здесь вот, чтобы ему для этого сделано, да, вот это сравнение, чтобы он понимал, что это такое. В подарок. Ну, это так называемый бонус от нашей команды. Вот, то есть человек, он, он понимает, что если он 20, в течение 24 часов сможет взять себе контракт, то есть заключить контракт с компанией, он получит США потом он изучает да вот здесь так называемая маленькая да вот презентация ему сделана он понимает что сто гарантия возврата что он ничем не рискует что он в течение 30 дней он может вернуть деньги если пройдя обучение поймет что не справился и здесь вот ну то есть достаточно так хорошо расписанная информация он видит рост компании он видит сравнение с другими компаниями и снова. Да, в связи с тем И снова акция. В связи с тем, что компания недавно зашла в СНГ, этот регион является привлекательным, GNS временно держит льготный курс доллара, то есть он понимает, что он еще может и сэкономить. Вот. И, конечно, он видит цель, что форсаж сам заинтересован тоже в том, чтобы только люди, которые прошли определенный отбор, они могли с форсажем вместе работать и, соответственно, зарабатывать деньги. Вот. И, да, вот здесь уже вопрос. Вы готовы заключить контракт и приступить к обучению и на выгодных условиях с гарантией возврата по льготному курсу подарком 4 США. То есть идет перечисление, что он получает. То есть он так называемое преимущество видит. Вот Если да, свяжитесь с вашим куратором. Картина жизни. Да, вот это уже завершающий такой ролик, где Лариса Гудин, она показывает, как такая, такой мотивационный ролик. Лариса показывает, как проходит наша жизнь и на каком из этапов, да, вот нашей жизни, сколько мы зарабатываем денег и к чему мы придем в конечном итоге. Все, здесь я принимаю решение. То есть мне все понравилось, мне нравится, что компания, да, одна из быстрорастущих. Круто, я изучил статистику роста команды, я увидел презентацию, я вижу, что здесь молодые люди, они что-то делают, да, что-то интересное. И, конечно же, после этого я нажимаю кнопочку «Начать бизнес» и видно, что запрос успешно отправлен на подтверждение вашему куратору. Я нажимаю ОК, ОК, все, и у меня появляется здесь надпись «Вы отправили запрос, ожидайте решения куратора». Вот, Я жду, когда со мной свяжется куратор. Куратор, ты где? Так, алло, как слышно, Сергей? Да, прекрасно, Евгений. Отлично, я так понимаю, что ты посмотрел видео до конца, да? Да, да, все отлично. Окей, а информацию на страничке изучил, там, тексты? Да, там, все момент, почитал, увидел, у вас тут акции классные есть. Ну, хорошо. Ну, смотри, Сергей, скажи, ты вот вообще увидел, что компания GNS – это очень серьезная и перспективная компания на сегодняшний день? Да, конечно, я увидел вот это сравнение, был в шоке, конечно, по сравнению с другими компаниями, это просто бомба, Евгений. Угу. Скажи, вот, ну, согласен вообще, что, в принципе, даже вот с нашей системой, мы на самом деле сможем преуспеть в любой компании, потому что система делает самое главное, дает поток постоянный поток кандидатов в бизнес. Да, вот это круто. Конечно, еще чуть-чуть как такое второе я мне говорит о том, что это нереально, но, конечно, я смотрю, что форсаж растет, это говорит о том, что да, это реально работает. Конечно, на деле все проверю, вижу, будет видно. Ну хорошо. В таком случае я в принципе не вижу причин, чтобы откладывать регистрацию, потому что регистрация это по сути. Первый шаг на пути к результату. Приступим? Да, да, давайте приступим. Давай приступим, вернее. Отлично, значит, для аренды магазина тебе понадобится карточка, подходящая для интернет-платы. Либо Visa, либо MasterCard. Есть вообще в наличии такая? Ну, mm -hmm. no, у меня есть Visa Gold Беларусь Банка. я думаю, no, она подойдет. Visa Gold подойдет. Я думаю, в интернете там заказы уже делал. Да, да, с Алиэкспресса, конечно. <с> Хорошо. Есть ли нужная сумма вообще в наличии? 36, 36, 36, да, 36 есть. 800 тысяч есть на карте. 80 рублей ну. получается. Ну, отлично. Значит, смотри, я тогда сейчас сделаю тебе, дам тебе доступ к регистрации. У тебя там на твоей страничке будет значит, инструкция по регистрации, откроешь ее и нажмешь на кнопочку «Регистрация в самой компании». Угу. открываешь свой магазин, э, ну, я думаю, ты вполне сможешь это сделать самостоятельно, да, вот, угу. если вдруг что-то не будет у тебя получаться, будут какие-то вопросы, э, э, да, мне подскажу, хорошо? Хорошо, да, Евгений. Окей, значит, э, делай тогда регистрацию, потом свяжешься со мной. Хорошо. Угу. Так, ребят, смотрите, видите, вот слева опять же появилась кнопочка регистрация, мы нажимаем на нее, все. Здесь у нас э, инструкция по регистрации на сайте GNS. Вам представ... предоставлен доступ к регистрации на сайте GNS и приобретение стартерки. Пройдите этот процесс, чтобы получить доступ к личному кабинету. То есть я вижу, что у меня здесь есть кнопочка подтвердить приобретение стартерки и есть кнопочка регистрация на сайте GNS. То есть что я вижу, я вижу, что у меня есть четкий алгоритм, который выполнен в виде картинок. И я ну, как-то так вижу, да, вот интересно, интересно, а потом оп, я вижу, что здесь есть еще видеоурок. Ну, мне проще что сделать? Мне проще запустить видео -урок и посмотреть, в принципе, да, как это видео делается. И нажимаю кнопочку вверху, в самом верху, да, вот я нажимаю регистрация на сайте GNS. Видите, у меня сразу выскочил логин сверху, да, что я регистрируюсь именно в организацию Евгения Полякова. Значит, регистрацию в GNS, вы, у вас есть ролик, да, то есть э, вы все знаете, я не буду это сейчас проходить, есть вот в виде фотографии, есть внизу вот э, такое видео, да, я его запускаю, то есть я смотрю, как мне здесь рассказывают это все дело, вот, и повторяю шаг за шагом полностью весь алгоритм действий. Все, я зарегистрировал свой интернет-магазин, зарегистрировался в компании. И после этого я, конечно же, уже мне нужно, чтобы меня подтвердили. И я нажимаю Подтвердить да, контракт GNS. Здесь введите ваш логин, который вы придумали при регистрации контракта в GNS. То есть тот логин, который вы придумали при регистрации магазина, вы можете его ввести. Давайте вот сейчас посмотрим. Пропустит ли наша система мой существующий логин, который у меня есть? Продолжить. Угу. Видите, пропустила. Хорошо. Ну, отлично. Вообще, должна не пропустить, просто у меня сейчас форсаж чуть на другой логин зарегистрирован. Ну, ладно. Все, значит... Написано, ваш запрос отправлен администратору для проверки. В течение 24 часов, как только администратор сайта проверит, оплаченный вами контракт GNS, вы получите SMS-оповещение. Значит, я подтвердил. Все, я жду. Евгений. Да, Сергей, значит, хорошо. Смотрите, ребята, для того, чтобы убедиться, что ваш человек действительно приобрел стартер-кит. Э, Для этого опять-таки заходим в наш рабочий скрипт, и вот здесь вот будет э, в самом верху э, мы видели, да, то есть э, надпись номер три. Каждый дистрибьютор обязан знать, как правильно проверить оплату контракта вашим кандидатам. Если кто-то не знает, как это сделать, обязательно знакомьтесь вот с этим документиком. Да, здесь в принципе все э, достаточно подробно расписано, как это делается. Э, что обычно делаю я, я? обычно захожу в свой бэк-офис бэк-офис. Логинимся вот быков все я знаю что все люди у меня выстраиваются правую ногу сейчас нажимаю отчеты и соответственно генеалогия смотрю опускаю в самый низ и соответственно если я вижу там логин в данном случае сергея своей генеалогии вот значит ну, сергей был бы здесь то есть если бы это был реальный человек значит я бы понял что регистрация прошла успешно значит, я могу, соответственно, написать своему вышестоящему спонсору, да, потому что здесь вот у нас в алгоритме будет написано, что после оплаты старта вам необходимо связаться значит, с ближайшим партнером в квалификации нефрит, по-моему, да, угу. и сказать, что подтвердите, пожалуйста, логин такого-то, такого-то человека, оплата прошла, я проверил, да, и, соответственно, человек, Человек в квалификации там нефрит, либо член лидерского совета заходит, у него здесь будет кабинет лидерский совет, и здесь будет такая небольшая панелька для подтверждения логинов. То есть человек находит вот сюда, логин, и видит вот Сергей Шутру. Женя, а можешь вот, мне так? его не подтвердить? Сейчас я, я просто хочу ввести тот, который у меня существующий. Хорошо, а да. я угу. не подтверждаю, значит, пишу Отправил запрос, что неверный логин, угу. все, Вот. Его, см... я так понял, удалили. Да, смотри, что я сейчас сделаю, то есть мы сейчас обновим страничку, просто я хочу вести. вот, видите, смотрите, что я сейчас сделаю, я ввожу, я просто хочу, чтобы вы видели, что человек, у которого уже э, есть логин на форсаже, он не сможет дальше пройти, потому что мы это точно проверяли. Видите, вот, вот это я хотел, логин уже существует. То есть логин уже существует. Я не смогу ввести, если я уже зарегистрирован на Форсаже, чтобы вы это понимали. Я ввожу вот этот. Все, теперь Евгений мне может его подтвердить. Жень, подтверди, пожалуйста. Значит, ну, если я сам сегодня являюсь либо членом лидерского совета, либо в квалификации нефрит, я, конечно же, могу сделать это сам для своих людей. То есть, в принципе, никого просить не нужно. Зашел, нашел Сергея, сделал подтверждение. Доступ открыт. Mm -hmm. Все, значит, здесь смотрим, все, значит, человек, соответственно, перешел на следующий этап, и написано, что проходит первый день обучения. Mm -hmm. Так, секунду, смотрите, мы сейчас обновляем. Ну, и, соответственно, мы связываемся с человеком, говорим ему, да, что все, мы тебе, значит, подтвердили доступ к четырехдневному обучению, садись, соответственно, изучай. Угу. Mm -hmm. Да, Евгений, спасибо. Будем изучать. Смотрите, ребят, снова слева у вас появилось вот такое меню: такой пункт или раздел да, обучение. Мы его нажимаем. Вот видите, у меня первый день открыт, но остальные дни они закрыты. Вот. Что Евгений может сделать? Вот, Женя, открой, пожалуйста, рабочую тетрадь сейчас. Uh -huh. Он мне может от открыть сразу же все дни э, обучения. Ну вот, а, ну, будет еще такая кнопочка, можно будет, будет открыть все дни обучения. Можно будет открывать по одному дню. Ну вот, у меня сейчас первый день. Значит, я что? Я читаю. Внимание, при прохождении четырехдневной программы обязательным условием для получения необходимого эффекта является плотная работа с тетради формата А4, клеточку, переплет, пружинка, активное ведение записи и занесение в нее полученной информации, а также своих мыслей, целей и планов. Также внимательно прочтите и соблюдайте правила чата ниже. Значит, про чат. Жень, давай э, поясни по поводу чата. Uh -huh. Uh -huh. Да, значит, забыл немножко сказать. Соответственно, если, у вас, если ваш человек приобрел стартер-кит, вы должны добавить его в чат первой ступени. Видите, первый чат первой ступени. Поскольку он, значит, уже переполнен, просто так, перетащив этого человека, у вас ничего не получится. Вы можете просто прописать следующую команду, пишется она вот так вот, А, Нажимаем «Пробил» и вписываем, вписываем значит логин вашего человека. Логин можно посмотреть вот здесь вот в скайпе. Значит, нажимаем на вашего человека, второй кнопкой мыши, «Посмотреть личные данные» нажимаем и в скайпе. Да, то есть, ну, либо, если вы знаете логин вашего человека, сразу просто его здесь прописываете после команды add И нажимаете «Отправить». И, соответственно, ваш человек добавляется в чат. После этого вы кидаете поздравления. Есть поздравление «А». Вот здесь вот они в нашем замечательном алгоритме. Копируете, допустим, вот это поздравление, или, может быть, вам вот это вот нравится, да. Копируете, вставляете сюда, изменяете э, все имена, фамилию, профессию обязательно уточните у вашего человека, кто он, чем он занимается, там, с какого города. Ну, в принципе, мы это все э, спрашивали вот э, именно в процессе уже знакомства, да, то есть по скайпу при общении. Поэтому... Это все обязательно у вас либо где-то в тетрадке должно быть записано, либо можете, в принципе, все пометки делать прямо здесь, прямо на форсаже заметочках, когда, допустим, бухгалтер там, в Магиреве живет там, и так далее. Да? То есть, исправляете этот шаблон, пишите обязательно там спонсорский ряд, либо куратора и, соответственно, отправляете это дело. Все, значит, после этого человек... После этого, соответственно, уже отправляем человека на обучение, то есть говорим, чтобы он изучал первый день. После того, как он, соответственно, изучит первый день, появляется кнопочка, что у тебя там, Сергей, дальше идет? Сейчас. Ну, сейчас давай я пройдусь чуть-чуть. Значит, ну, смотрите, да, да. ребят, здесь очень классно все сделано, то есть человек выполняет все по номерам заданий. То есть первое, ему не надо там с пятого, с десятого что-то делать. То есть у него есть первое задание, он прямо на синее, да, вот синим цветом надпись нажимает, и у него появляется ролик. То есть он его смотрит. Все, выполнил, что-то записал себе. Обязательно нужно сказать, чтобы он конспектировал, то есть, записывал себе, чтобы он вот это вот понимал, что нужно все фиксировать. То есть сразу прививайте человеку да, вот такое качество, чтобы он фиксировал все на бумаге. Это потом ему пригодится. Вот. Потом он здесь такой ознакомительный этап, у него э, краткое знакомство с бэк-офисом, полностью все ссылочки активные, то есть он может их нажимать, э, он может зайти, посмотреть, видите, личный, кабин, э, личный кабинет, сверху справа на главной странице сайта компании, то есть вот сразу ссылочка, видите, добавилась сюда моя, Вот, то есть мой логин сразу добавился. Потом вход, э, логин обязательно, да, вы знаете, обязательно должен быть записан. Потом пароль, задание 3, он также, также нажимает на синие, да, вот, синие вот эти слова, выделенные синим цветом. Потом задание 4, стратегия победителей, задание 5, следить за чатом в скайпе. То есть чат, который на данный момент добавлен, так как он является стартер-кит, это чат первой линии. То есть он изучает да, вот эти правила. Очень важно, чтобы вы сами их знали. Вот что для чего каждый чат, для чего он сделан, какие там есть правила. И вот здесь очень важный четвертый пункт. Если после прохождения четырехдневного обучения, четырехдневного обучения вы поняли, что слабоватый. И не справитесь, обратитесь к своему куратору, и он отправит вам инструкцию, как разорвать контракт с компанией, вернуть свои 36 долларов. Эти деньги можно вернуть по условию договора в течение 30 дней с момента его заключения. То есть человек понимает, ага, ну в принципе я ничем не рискую, все хорошо, а то есть если я почувствую, что я слабоват, да, то в принципе я могу вернуть деньги. И что я делаю? Я... И могу нажать кнопочку «Перейти к следующему дню», и у Евгения отобразится запрос к следующему дню обучения. Свяжитесь с ним, чтобы он его подтвердил. Давайте мы сейчас на каждом дне не будем останавливаться. Мы сейчас, вот я нажал, Жень, у тебя сейчас должен будет появиться запрос. Подтвердил. Да, Женя подтвердил. Кстати, забыли сказать, Сереж, да. что там еще нужно будет обязательно заполнить значит, профиль. Да, да, да. Мы... Угу. Фотографию загрузить, Логин, в принципе, там указывается и так далее. Ну, давайте сейчас зайдем, посмотрим, как у нас тут профиль. Видите, да, что нам нужно страну, город, майл и логин. Видите, он уже стоит автоматически. Логин GNS, он сохраняется автоматически. Ну, заполнить обязательно. И обязательно фотография. То есть человек должен добавить сюда фотографию. Тут классно сделали, сделано, да, вот изменить фото. Там можно его как-то редактировать, можно удалить новое, добавить. Ну, потом вот, когда будете заполнять, или вы там у себя в кабинете, вот поиграйтесь с этим, посмотрите, как это все делается. Вот, и нажимает «Сохранить». Возвращаемся к обучению. У нас открыт второй день, он уже таким темным цветом горит, выделен. Я его изучаю и, опять же, внизу нажимаю «Перейти к следующему дню». Мой запрос отправляется к куратору. Куратор мне его сейчас подтверждает. Вот видите, у Евгения появился 10-й mm -hmm. пункт. Да. Подтвердил третьему дню. Да, я обновляю. У меня сейчас открывается третий день, видите? То есть все идет поэтапно. Человек полностью идет по этапам. Нет какой-то, знаете, такой каши в голове. Я изучил. Нажимаю «Перейти к следующему», «Окей». Запрос, опять же, отправлен к куратору. Жень. Евгений его должен сейчас будет подтвердить. Подтвердил. Да, отлично. И, в принципе, я сейчас обновлю. И у меня открывается четвертый день, самый последний. Четвертый день. Обязательно, видите, везде написано, что продолжаем активно читать чат в команде в скайпе, чтобы человек понимал, что это ему очень важно. И Здесь, конечно, уже очень важный момент, когда человек подходит к изучению именно самого тренинга «Ваша первая тысяча долларов». Здесь обратно же написано, чтобы он с ручкой и тетрадкой смотрит и прорабатывает тренинг. То есть, видите, синеньким цветом выделено, тренинг сразу здесь очень удобно все сделано, только play нажми и можешь его смотреть. Также как спикер, рисуй, считай, делай все, чтобы понять, сколько и за что именно платит компания. Вопросы, на которые тебе нужно будет дать ответы, записаны ниже. Это не экзамен, но это информация, без которой невозможно двигаться вперед. Значит, И наши пять вопросов, которые человек себе записывает. Можно еще, знаете, что сделать? Вот, ну, созвониться перед этим тренингом и э, сказать, насколько важны вот эти вопросы, чтобы он вот это все полностью прописал. Потом, когда он на вопросы найдет ответы, когда он все нарисует и себе там расчертит, э, он смотрит тренинг, как максимально выгодно стартануть GNS. То есть тоже, видите, как классно у него здесь все выносится, поверх всех окон все сделано. И, конечно, если человек живет в Европе, он нажимает «Европейские пакеты», вы можете ему тоже это проговорить, и смотрит тренинг да, вот, про европейские пакеты. Здесь он внимательно слушает книгу Бухтиярова «Мастер работы с возражениями», либо он может послушать, ну вот он слушает аудиокнигу, либо он может скачать книгу себе на компьютер в формате PDF. Все, он прошел этот этап, он нажимает кнопочку «Завершить обучение». «Завершить обучение». Так, Жень, подожди секунду, у меня пока ничего не появилось. Кнопочка не нажимается. Ну, у меня уже появилось, Сергей. Да? Ну, вот, э, да скорее всего, отправился в доступ. Да, да, да. Ну, э, смотрите, да, вот сразу тут хорошо, что у нас мы это заметили. Да, вот видите, завершить э, по э, приобретению пакета. Так, Жень, тебе слово. Да, значит, ну и смотрите, ребят, да, если вы где-то на каком-то этапе там забыли, что нужно делать, всегда есть наш алгоритм. Заходите в алгоритм и смотрите, где на какой стадии ваши лайки, что он дальше с ним делать. Здесь написано, Пункт номер 8, по окончанию четырехдневного обучения. Связывайтесь, значит, с вашим спонсором, либо с вышестоящим, то есть с тем, кто может провести шаг номер 4. Соответственно, договаривайтесь о... Проведение этого шага и с вашим человеком, и э, со спонсором. Обязательно промоушен делайте все, как написано в нашей пятишаговой э, инструкции. Вот. Ну и э, соответственно, да, после, после проведения шага номер 4 мы можем значит, э, дать нашему человеку доступ. Доступ к инструкции по приобретению. Mm -hmm. То есть э, Наш э, кандидат, у него уже есть стартер-кит, он уже прошел четырехдневное обучение, понимает уже, что к чему, понимает, что нужно брать пакет, с ним провели шаг номер четыре, он уже, в принципе, э, определился, можно сказать, с каким пакетом, что и как, вот, ну, и мы ему даем доступ к, к уже следующему этапу. Что у тебя там, Сергей, дальше появляется? Посмотри. Mm -hmm. Так. Все, у меня появляется э, приобретение пакета. Ребят, смотрите, видите, снизу сразу появился такой вот раздел. Вы успешно прошли обучение курс форсаж Инфо». Для того, чтобы начать зарабатывать деньги, вам осталось приобрести пакет GNS и оплатить трафик. Значит, я могу нажать кнопочку приобретения пакета, и у меня открывается бэк-офис. То есть я захожу сюда, э, приобретаю пакет, э, видео по приобретению пакета вот здесь, я его нажимаю. Э, Значит, я нажимаю видео, это видеоурок. Еще есть, видите, чтобы ознакомиться с пакетами, нажмите тут. Я нажимаю тут, и я вижу, что сколько стоит какой пакет, сколько он дает CV, сколько премии спонсору, есть ли в нем лидерский бонус, какой линии. То есть полностью все цены я могу здесь посмотреть. Потом, смотрите, есть такой у нас глазик нарисован. Мы нажимаем на него, мы можем посмотреть, что, в какой пакет, в каком количестве входит. Видите, как классно все тут сделано. То есть человек, в принципе, ему не нужно там даже в бэк-офисе на английском там что-то читать. да. Он может здесь посмотреть, готовый уже состав, может вот это все дело изучить и выбрать уже тот пакет, который ему интересен. Ну, самый крутой – это, конечно же, «Амбассадор годовой для Европы». Тут, конечно, всего и по Все, я запускаю также видео. Которые, в котором мне рассказывают, Привет, как, я могу, госпожа, как я могу приобрести пакет. Через магазин я его приобретаю. Мы не будем сейчас ну, показывать, как приобретать пакет, потому что это все есть в видео, и вы это можете сами еще посмотреть. Все, после того, когда я оплатил пакет, я нажимаю кнопочку «Подтвердить приобретение пакета GNS». Ваш запрос отправлен на проверку. У меня обновляется страничка, и мы видим, что пакет на проверке. И я жду, когда же Евгений со мной свяжется. И у меня, соответственно, идет значит, проверка пакета. Если я знаю, что Сергей уже оплатил пакет, я могу это проверить, опять-таки, в своем бэк-офисе. Если увижу, что пришли баллы, пришла премия, соответственно, снова могу написать члену лидерского совета, либо просто самостоятельно зайти, вот здесь лидерский совет у меня есть, зайти, значит, в раздел «Покупка пакета». И здесь дать человеку подтверждение. Оттвердить пакет. Все, доступ открыт. Естественно, вместе с, человек, вместе с пакетом человеку необходимо привести еще и систему форсаж, и, соответственно, трафик. Да? Угу. Так. Ну, вот. еще, сейчас... значит, э, дал доступ, Сергей. Угу. Видите, да, спасибо, Евгений. Вы успешно прошли обучающий курс. Предлагаем вам купить также систему Форсаж для автоматизации вашего бизнеса. Нажимаем кнопочку «Приобретение системы. Мы видим функционал системы Форсаж. Я думаю, вы все видели этот ролик, то есть насколько наша система уникальна. И мы сразу здесь видим аренда офиса неактивна. Мы выбираем количество соответственно количество месяцев на которое мы берем форсаж но мы очень часто рекомендуем чтобы это было на три месяца потому что экономит человек порядка 15 долларов Да, то есть денег своих если бы он за 15 взял на, например три месяца получилось бы 45 а так 30 да, за три месяца нажимает с правилами проекта форсаж инфознакомлен, согласен и нажимает оплатить ну и проходит определенная оплата то есть он оплачивает себе систему есть он оплатил систему он оплатил систему, и мы сейчас, сейчас зайдем. Все, система у него оплачена, ему будет предложено... Так, VIP у меня пока закрыт. Сейчас, секунду. Так, ну тебя, наверное, не покажет, да, Жень, пока я... Не, Нет, это не тем... пар... Значит, сейчас уже... я зайду, Подождите. Дальнейшие действия, они уже будут а, завязаны именно в самой системе. То есть угу. человеку нужно будет приобрести форсаж и приобрести, соответственно, трафик, чтобы у него все открылось дальше. Да, я сейчас просто хочу показать, чтобы они видели. Сейчас я выхожу тогда отсюда. Потому что, видите, пока он не приобретет форсаж, у меня следующий шаг не открывается. Сейчас мы зайдем на мой форсаж. Конфликт идет, когда две версии вместе работают. Переходим на новую версию. Смотрите, очень важно, чтобы вы именно вот работали вот с этим с меню, которое у вас слева. Оно составлено таким образом, чтобы человек ну, мог в этом во всем разобраться. Значит, смотрите, мы можем зайти в рабочую тетрадь, и у человека будет гореть у человека будет гореть вот здесь вот снизу, справа. Вот, для того, чтобы вам начать пользоваться кнопочкой «Готов общаться», вот, у него будет гореть здесь «Перейти для оплаты». Да, то есть у него будет уже гореть. Но мы сейчас возьмем баланс. Мы сейчас возьмем баланс. Зайдем в баланс, и мы видим, что здесь вот у вас появляется в этом разделе оплата кабинета. То есть мы можем взять на 3 месяца, можем взять на 6 месяцев. Потом есть оплата трафика. Человек может зайти, оплатить трафик. Да, вот ему дается, там, в зависимости от того пакета, который он взял, и подтвердили ему, у него здесь выскакивает определенная сумма, которую он берет за 30 лидов. Он пополняет так же, как при оплате кабинета, и он получает 30 кандидатов. Конечно, потом с ростом квалификации у него будет количество мест увеличиваться, но это вам говорили уже в предыдущих тренингах. И вот здесь вот он может уже видеть свой счет, который у него на данный момент есть, да, то есть есть счет, которым который показывает, сколько у него осталось денег, и он может уже, конечно, здесь потом пополнять, сколько хочет. Хочет тысячу долларов, да, там пополняет, уже не важно. Самое главное, первый раз он проплатил определенное количество, потом он просто пополняет счет. Значит, смотрите, ребят, очень важный момент. Есть люди, которые, например, ну хотят работать еще да, вот, дополнительно, либо не хотят там пользоваться трафиком. Вы должны понимать, что всегда у человека есть выбор, то есть ему открывается секретно, и он может работать по нашей системе секретно. Вот. Все, после этого, когда уже человек стал партнером, он купил себе бизнес-площадку форсаж, он взял себе, например, трафик, он уже может работать по четкому алгоритму, по которому вы его уже ведете. Да? То есть еще планируется будет там. Такое у нас дальнейший, дальнейший будет алгоритм. Ну, то есть, когда уже человек является дистрибьютором, когда он уже партнер с трафиком или без, например, либо он работает посекретно, ну, вот он уже дальше идет и работает по четкому алгоритму. То есть, примерно вот так в таких вот простых действиях э, можно да, вот, увидеть, как работает наша система. Вот, можно в этом убедиться и, в принципе, понять, насколько она... Э, да, насколько все просто, и понять, в принципе, как это все работает. Сейчас я тогда переключаюсь на наш экран. Есть у нас такой переход. Видно ли меня, друзья? Дайте обратную. Так, теперь могут все смотреть. Ага. Хорошо. Так, все, все, друзья, в принципе, тогда все. Еще раз убежден в том, что... Да, еще раз убедился в том, что наша система... Очень уникально и пользуйтесь. Вот давайте вот это видео, которое будет у нас в записи, своим новичкам. Я думаю, что мы с Евгением вам показали, насколько это просто и насколько это автоматизировано. Осталось вам научиться пользоваться алгоритмом, осталось вам только в этом разобраться. Вот. И вы самое главное, что вы должны понять, что у вас сейчас есть уникальнейший инструмент, который вам позволит зарабатывать деньги в любой точке мира, который решает огромные проблемы, которые есть всегда в других каких-то компаниях, каких-то системах и командах, и у вас есть сейчас, ребят, козырь, козырь в руках, которого нет ни у кого. У вас сейчас есть козырь, которым вы можете, да, то есть любого сетевика, любого человека, который связан с сетевым бизнесом, ему задолбалось уже там, э, вести бизнес где-то на земле, или, например, он хочет больше видеть свою семью, больше времени уделять своей семье, вы можете показать вот эту карту. И я уверен, что это будет это, это наш на данный момент крючок, это наш конек, да, как можно назвать любым, любым таким хорошим словом. Вот, это то, что нас сейчас делает на голову выше по сравнению с другими системами. Самое главное, цените это, самое главное, дорожите этим и правильно пользуйтесь. И мы с вами станем очень богатыми. Каждый из вас придет к определенным целям, которые вы поставили, когда пришли в этот бизнес. Ну, а система Форсаж, лидерский совет системы Форсаж будет делать все для того, чтобы вам было вести бизнес как можно комфортнее и чтобы ваши, ваша семья, она гордилась, чтобы когда-то в определенный момент пришли сюда к нам, чтобы вы вместе с нами и что мы самая лучшая команда. Всем пока! С вами был Сергей Шутро, с вами, с вами был Евгений Поликов, Женя. И Евгений Поляков, Да, ребят. Евгений Поляков, всем э, удачи. Э, Да, всем удачи, хорошей.